Всем привет, друзья! На часах у нас 4.05. Утра. Все готовы, одеты, даже малыш. Смотрите, мои. <свы> едем, едем на ярмарку. На улице 4.35 в 4.50 поезд. Доехали мы вот до остановочного пункта 10. А выдвигаемся, мы елев. Туман. Все, друзья, мы в поезд. Там клеточки поставили, дети. Нам проехать всего лишь 2 часа, 15-20 минут. Едем. Соня, едем. Соня недовольная, в 3 часа ночи поднялась. Ну, ничего. Пока все хорошо и едут спокойно. Спит, кто-то нет. Какой-то остановочный пункт. Ждем. На про что здравилось, работником чугуночного транспорта с милиции, типа телефония 102. добрались мы в 7 часов утра до города Могилева. Сейчас наши вокзале. Пошел снег. Скоро пойдем туда уже. Дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас э, в гостях э, администратор группы ВКонтакте "Кролиководство" Всем здравствуйте. Аудитория. Александра Шилова, если кто еще не знает, держит э, серебро. Бараны сейчас французские. Французские бараны. А какой окрас? Окрас не в чистоте. Угу. В основном банки у нас мадагаскар и Гавана. Папы 2, сейчас черные и Мадагаскар Белоухий там... Так что кролиководы, уважаемые, если кому-то нужно серебро, французы, телефон будет в описании в обязательном порядке Звоните, пишите, созванивайтесь Друзья, сейчас мы пройдемся по рядам нашей выставки, в которой я участвую Здесь большую часть, к сожалению, голубей но, коль мы уже сюда приехали, я обязан вам это все показать, друзья. В голубях, правда, я не разбираюсь. Краснокрылые. Молодцы, что подписаны. Люди ходят, кто-то что-то покупает, интересуется. спортивная почтовая говорят что а, примерно тысячу километров данный голов в хорошую погоду за полдня прилетает и доставляет вам нужное письмо так потом на улице мы сходим там также продают а, пернатых так а с этой стороны у нас куры ну, конечно, высота большая. Если представьте клетки, это порядка где-то 80 сантиметров. Вау! Что это за это? Чудо-юдо какое-то. Бойцовский. Как бойцовские Так, смотрим вот здесь вот, если кому-то интересно. Подборье луговое, разведение по птицы, телефончик. Ставьте на паузу Записывайте Какая красота да? Гамбургская А здесь уже карликовая красавицы. Какая-то бородатая. Здесь уже пернатые. Пернатые хвостатые. Даже не могу... Здесь дальше идут вот такие интересные Ну, конечно, данная выставка больше рассчитана на голубяки Потому что люди ждали открытия данной выставки именно голубя Здесь уже продали, были, сидели Здесь уже продали, как вы понимаете Записывать не буду. Видите, клеймы продают, можно на месте купить для голубей. Здесь было выключить, посмотрите, какая красота. О. Да, голубей, конечно, на различных вкус и цвет. Все какие? Какие? Красивье. А? Курки декоративные. Ох, <связывая> Еще раз кладую. такой горлопан а, а это да мал клоп да <звы> ну вот кому интересно птица приходите выставка будет давать для могилев дом культуры железнодорожников если кто с могилева подъезжает а это какие-то беспостые, блин Название такое, что только пьяный выговорит, блин. Здесь такая же ситуация. Это уже победителем. Посмотрим, посмотрите, здесь какие-то брулерные блин размер, посмотрите. Такой и такой. Тоже пернатые, хвостатые, как паулины. А, так они и есть паулины. как попухай. Как это говорят, на любой вкус и цвет. Реду идут, идут, идут, идут. И вот такая красота. Сказали, что 250 рублей мальчик, правильно? Да, вот. А здесь, как я оказался не прав, был, здесь канарейка, какая-то там. Костер это какой-то какой глостер Какой-то глостер Друзья, 200 баксов стоит слишком. Ну, мне так сказали дешевле, Вот думаю, за этим вам на выставке 200 евро Вот, 200 евро Прыгай Я ошибся, но не в долларах, а в евро 200 евро Ну, вот так, друзья Так, город Могилев жедов... Дом культуры Железнодорожников Выставка два дня Кто не успеет он тоже не успеет так идем людей видите ну что сейчас мои представители представители у меня а, крол все серебро крол 60 дней годовалы девочка годавала и молодняк 40 дней и 45 дней и две курочки такие калашейки привезли мы их конечно же на дизеле так что заходите друзья смотрите ну как то так что будет интересно конечно же вам сниму и покажу